Что делаешь? Короче, доупаковываю товар. Здесь надо вот заклеить путевой лист. Вот, и здесь сам товар. Ооо! Нельзя. Кабелечки для айфона. Здесь такие же еще 5 штучек. Кабелечки для айфона. Супер. Китайской. Едем сдавать в северовочный центр. Находится он в буфе. Короче, далеко нахваться. Hey, guys! <laughs> да, всем привет! Сегодня мы едем на сортировочный центр Озон в Уфе. В Чесноковке. Вот, собственно, вот уже как раз-таки поворот идёт. Вот у нас, значит, подъезд. Южный обход Уфы. Вот. А у нас по навигатору показывается вот южный обход Уфы. Почти приехали. Да. Сегодня у нас отгрузочка. Пять да. коробок. Да. А, Виртуально-мороспортилицемого центра. Вот наши коробки. Вот распортилили. москву Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург и Ростов-Натаново. Вот волнительное, конечно, событие. Первая поставочка на озон. Волнительно здесь. Да, мне все это еще предстоит. Через один Если день я решу по FBO. Для Сани, это тест, Надо по fps Меньше заморожек. Думаю, что надо по FBO, да? Да. Ну, ну, ну то есть за тебя все дело, ты не заморачиваешься. Я просто боюсь насчет вот этих вот грузовых, грузовых таможенных деклараций. Но ты же Наш... не продаешь юрлицам, если ты продаешь юрлицам, то ну, надо, да. Ну, в смысле не продаю юрлицам? Они там могут по ФБО поставить кому угодно. Разве не так? Ну, могут, но имеется в виду, например, ты как юрлицо если заказываешь, ты имеешь право запросить... поверните без направо... да. Но в основном ты заказываешь частные, Физически. Интересно, а зачем им эта грузовая там можно декларация? Наверное, для, для того, чтобы они будут перепродавать. Всего, а нахрена им перепродавать Если по такой конской, как, такой конской стоимости? Так, вот, короче, мы подъезжаем, скорее всего, да? Поверните направо. Нам нужно строение 5, мы забили строение 7. Ну, вот же 5, Вот где-то там, короче, где-то там. Вот я вижу, что здесь какие-то, да, уже склады идут. Что-то такое, грузовой. Через метров здесь, да, поверните там, налево, во двор нам нужно перезабить на строение 5 это уже Поверните строение 5 а -а -а. Мет... я уже забил на, на, на строение 5, 5, 5, строение, 5. 7 строение 5 а вот здесь озонские тачки вон вот, короче озонские а, тачки а -а -а. я конечно рассчитывал что здесь будет такое синее здание склад вы, они решили направо. позабить. скорее всего здесь не только озон ну судя по машинам только озон вот ребятки ваши посылочки Едут уже. Да. Кому э, кому, короче, была назначена дата 4 апреля. Ну, вот так вот это все происходит. Строение а 7. Нет, слушай, строение 7. Вот. 7 строение 7. Так, так оно нужно. 7 строение 5. А строение 5 это у нас вот справа. Получается. Надо развернуться. Короче, мы приехали э, практически вовремя, да, даже немножечко с запасом на 20 минут. Вот. И тут следующая проблема. Ну, на самом деле, проблем было немало, и Косяков с моей стороны тоже было немало. Там Не, не туда наклеил, не так, не так упаковал, э, несколько поставок забил. Ну, в итоге, слава богу, разобрался. Обращайтесь в техподдержку, ребята. Вот, следующая проблема, куда идти. Вот, есть строение 5, есть строение 7. Там стоят, значит, машины Азоновские. Вот. А у меня mm -hmm. на сайте в лишнем кабинете было написано строение 5, вот. что делать сейчас будем разбираться, разберемся и будет продолжение. Короче, строение 5, мы подъехали на двери, а зона здесь нет и не было никогда, а, зона, иди туда. а главное не возвращаться туда, где тебя не ждут, даже если его не хочется. Короче, ладно, последуем совету и поедем туда. Пока, Да. Ну, нам вот было указано, что здесь, да. Ай! Девчоночки какие-то стоят. Девчоночки как стоят какие-то, смотри как. Ты... да да да Здрасте. Здрасте. А поставку куда сдавать? А, куда именно? Озон. А, так, понятно, спасибо. Yeah. Вот, короче, нам подсказали, да, первый раз. Красота! Дорожку надо протоптать, все узнать, выяснить. Вот, кстати, если обратить внимание, ребятки, мы-то на даджи приехали, да? В любом случае, мы приехали на даджи либо на моем, либо на санине. Но да. здесь момент другой. Вон там, видите, Приора стоит. Вот. Это место, куда приезжает Приор. Вот, даже, даже на Жиге Даже на Жиге кто-то приехал. Да, конечно. Вот, вот чувачок. Вот, и мы сейчас сюда будем парковаться. Вот чувачок приехал. И те ребята как раз таки. Знаю, угу. да. Вот люди приносят прямо в сумках. в баул, в сумках. Товар. Напоминает, короче, Черкизский рынок 90 да? Только все Давай шуруй. Ладно. Ладно. Ладно. Красивенька промаркирована, коробочки идеальные, ну, Кстати, вот ребята, тачка такая, что есть, надо есть. Так, здесь у меня бумажки, документы, да? не знаю, пригодятся ли мне. Так вот маркируют свои машинки Припламочка. Замаркировать Там даже QR-код у чувака есть Да? Да Ну что, ребята, первую поставочку мы сдали Вуаля Значит, процесс уже запущен Скоро мы да. будем отсюда выезжать Не на Даджан а на и Камар, например вот. а Что касается склада Склад большой Но я не скажу, что он шибко загруженный то есть мы спокойно зашли, спокойно сдали, какие документы у нас даже не проверяли. Вот, ну, классно. Это значит, что я могу из Ассани, в общем-то, приехать и сдать, когда он в Аргентину умотает. Да, да, Юнаш. Все классно, все классно. Процесс занял меньше пяти минут. То есть мы зашли, сдали, провели такой small talk, и все, и мы свободны можем ехать обратно да никакой очереди ничего нет да то есть получается даже можно какого-нибудь а, бабакарщика попросить чтобы он твой товар отгрузил сдал да, его ну, и, ну, и, что, наверное, вряд ли, чтобы каждый нет. раз а, на даже не мотаться <свят> так сказать ну, вот. Вот. ну, ну короче процесс а, достаточно простой поэтому ребята не бойтесь вот а, будем смотреть а, результаты какие будут у нас это всего лишь первая поставка впереди еще а, сколько у нас еще 6 товаров у меня которые буду поставлять. И у меня один товар. Да, ну зато сколько, да. Ну, <laughs> много да, товаров да. Саня. Да. Вот. А, ну, посмотрим, что будет дальше. Будем да. добиваться. Кстати, у меня возникла идея, можно сделать. же найти, познакомиться с другими селлерами все тамаки, которых много. Ну да, которые сами ездят тоже. Их много, потому что на пунктах выдачи я замечаю черные коробочки в определенное время, и их очень много, и как бы я спрашиваю у тех, кто работает в этих пунктах выдачи, они говорят, что ну типа где-то 8 селлеров там на районе есть, то есть, ну, где-то сейлер 30 точно есть в себя Маки. Вот ну, это и минимум, и, мне кажется. И можно с ними как бы кооперироваться, если с ними познакомиться. Мне кажется, когда они поедут Процентов 10-15 байрак это вот все сейлеры, короче, озоны Велберса. Да, становитесь тоже сейлером. Вот. А что еще? Что еще? Значит, мы заехали. А, советы, которые, значит, нам дали. Можете приезжать, в общем в любое время, но лучше придерживайтесь своего расписания. То есть, когда в личном кабинете. Делаешь заявку на поставку Там всплывать ячеечки На чем ты приезжаешь, какой ты груз везешь Вот это все нужно аккуратненько упаковать вот, Чтобы ни, ничего лишнего не было Никаких лишних эмблем, там, логотипов И тогда без проблем примут поставку Вот Я переживал, но, но все, прошло Классно Вот Я даже думал с собой взять принтер короче, <laughs> Чтобы если что не так пойдет Быстренько в машине переделать а так вот склад у работает с 10 утра, принимает ä, заказы по ФБО. И, короче, ну, я думаю, теперь мы здесь частенько будем появляться, да, Саня? Да. Вот. <смех> Поэтому, ребятки, дальше тоже будут видео, я так полагаю. <смех> Саня точно будут. Вот. А я пока еще... Я, я камеру боюсь, стесняюсь, а да, что еще надо сказать? Почему я видео не записываю? Я не знаю, почему ты видео не записываешь. У тебя вот как бы история. Это все алмазки, короче. Может, у тебя просто айфона хорошего нет. Как у меня. Все, значит, записывай. Там просто какие-то советы будут оставлять тебе. Могут оставлять. Какие-то вопросы, как бы, вот. Нет, на самом деле, сейчас, если бы здесь было брендированное здание, мы бы еще здесь сделали фоточку такую красивую, с коробочками, чтобы мы приехали, все. Ну, ладно, Но видео даже лучше, кстати. Вот. Что, едем обратно? Заканчиваем, да. Все, едем ладно. обратно, мы свободны. Так, это значит, смотрите, а -а -а. ребята. Да, да, вот. да, да вот. Вот проблема, тут, тут можно обрезать, вот, проблема. Вот проблема моей машины, собственно смотрят меня из-за из моей из машины, вот такая проблема у меня есть. Она заводится не с первого раза. Да, ну, -за... А, мы а мы поняли, из-за чего? Из-за проблемы с, с, с как бы с датчиком э давления топлива. В общем, вот, вот такая вот проблема, скорее всего. Вот. Ну ладно, на этом И все. Биланс, 4.